называется эта песня Майкла Джексона? Ну как там поется? Правильно, ты же ее знаешь. Как-то так. Да знаю. Как же она называется? Подожди, я уточню. Точно. Мир без Linux означал бы мир без интернета. В каком году она вышла? Мне кажется, они тебе понадобятся. Перевел и озвучил Куркаев Владимир.